Всем привет! Тина Кароль 25 января отметила свой 36 день рождения. Звезду с самого утра поздравили Монатик, Олег Вейник, Дорофеева, ведущие Людмила Барбир и Алла Мазу, а также певец Дан Балан, которому приписывали роман с Тиной Кароль. Самое трогательное поздравление артистка получила от сына Вениамина, который адресовал маме теплые слова на английском. Дан Балан опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с имениницей и подписал его «Happy birthday, darling». Это вызвало немалый ажиотаж и волнение среди поклонников, и они снова заговорили о романе артиста Стиной. Как мило! Абсолютно разные, но какая красивая пара. Красивая пара была бы, написали фолловеры. Сама Тинакара в день своего рождения подготовила для преданных поклонников сюрприз. Артистка объявила об открытии своего стриминг-сервиса на платформе Patreon, где теперь будет выходить эксклюзивный контент с певицей.